пытаемся уцепиться за какой-то кадр или за какую-то деталь кадра и в этот момент тормозится весь фильм, то есть жизнь перестает течь свободным потоком и в этот момент мы испытываем страдания, испытываем боль, испытываем переживания и вот здесь происходит слив энергии, идет слив энергии и жизнь не идет полным ходом и мы не удовлетворены, мы страдаем и по сути он разделил как раз те критерии, где могут быть вот эти зависания, застревания да, эмоциональные застревания, какие-то сценарии, цепочек событий, когда мы залипаем в одно и то же состояние. Он там проговаривал когда, допустим мы попадаем, ну, у кого-то привычное состояние радости, он находит радость везде, а у кого-то привычное состояние разочарования. Этот человек регулярно залипает в разочарование. Вот мы сейчас как раз, когда кто-то из вас кто захочет пойти в разбор, будем выявлять вот эти вот... А, Емкие состояния, в которые человек регулярно проваливается. И рассмотрим как бы первую причину, для чего, чтобы этот опыт как бы преобразовать. Потому что каждый из нас находит себя регулярно в каком-то сценарии событий или сценарии состояний, попадая в различных контекстах в одно и то же состояние. Например, разочарование, например, там, предательство или еще что-то. И, и регулярно испытывает из-за этого неприятное состояние, боль и различные внутренние да, неприятные моменты. Вот, и здесь это как раз-таки те моменты, которые по жизни нам необходимо прожить, это тот опыт, который мы проживаем, и те элементы, которые сливают нашу энергию и не дают течь жизнь полным ходом. Вот, скажите, кто хотел бы, может быть, чуть-чуть себя разобрать? Я. Почему я сказала я? Это с ним"? <с я если что могу у тебя да. электрического малину для да, растений. Да. Можно да. кого-нибудь пересадить туда и занять Юлечку. Юлечка у меня училась на курсе два года назад, а сейчас я восхищаюсь, насколько она круто рассказывает. Так напишите, у кого звука нету. Почему звука нет? Есть звук? Звук может быть, просто плохо слышно? Да нету, говорят, вообще в прямом эфире звука нет. Да, слышно, нет. Поставьте плюсик, у кого звук есть. Может, я его зажала, но не могла. У нас Мы еще напротив начинаем... зум да. есть. Я звук видела. есть, у отлично. Ой, ну, я по наверное момент, поближе подсяду. Раз тут раз разбор будет вещь, сейчас. О! На гвозди наступила. Помнишь, мы в магазинах стояли, к ним пришла. Формула ОМА, которая говорит о том, что сила тока равна э, напряжению деленное на сопротивление, по сути, это сила э, потока. Потому что по факту поток это как раз-таки напряжение действия, да, деленное на сопротивление. И если вы вот, говорить уже о метафизике, то вот есть э, мы, есть наше желание. И дальше, насколько э, пропорционально, вот если взять на чашу весов, наше желание весомое, или то сопротивление, тот объем противоречивых желаний, э, какие выгоды не имеет желаемое, или какие страхи иметь желаемое, что сильнее, то и играет как бы решающую роль. Например, разберем такие варианты. Вот я, вот мое желание. Если мои сомнения, страхи и выгоды не иметь желаемое сильнее, то я стою на месте, я хочу желаемое, но я стою на месте, и ничего не происходит. Вот люди часто находят себя, вот я хочу, но в жизни ничего не происходит, и желаемого не происходит. Либо... Если на чаше весов как бы колеблется, и мое желание, и мое сопротивление оно где-то вот друг друга перекачивает, то человек идет к желанию, но он как будто с, тя с тяжестью идет, то есть он тащит за собой какой-то груз, тяжело с препятствиями. Либо э человек легко себя хоп и находит в желаемом. То есть, э сила желания она гораздо сильнее того сопротивления тех препятствий, которые на пути. И здесь достаточно простой, такой эффективный ключевой наверное, инструмент да, квантовой психологии. По сути, если мы чего-то хотим, самое мощное и крутое, как раз-таки чему учит Нелли, да, чему во многом мы благодаря тоже мы тут физики и сознания научились, то что мы разбираем те выгоды э и те страхи, которые стоят на препятствии их желанию. Это вообще ключевое, это гораздо сильнее и мощнее, нежели делать что-то физически, да принимать какие-то усилия. Сейчас я секундочку это досветы это, это дополнить. То есть по факту, вот я чего-то хочу, и если у нас это не происходит, то мы идем в вопрос. А какие выгоды у меня не иметь того, что я хочу, и какие страхи у меня иметь то, что я хочу. И здесь, в принципе, классно, если мы умеем сразу так мыслить, сразу идти вот в этот вопрос себе. Для чего я хочу не иметь желаемое, какие выгоды, и какие страхи иметь желаемое. И здесь очень круто, если мы идем глубоко, если мы прям отвечаем большим-большим объемом любых ответов, которые нам приходят. Это могут быть ну, вот все, что промелькнуло, все, что мы вообще не принимаем в своей голове, но если оно мелькает, значит, оно имеет место быть. Например, практически любая женщина, женщина у нас здесь преимущественно сейчас, имея детей, в какой-то момент ловит себя на мысли, там избавиться от детей в той или иной мере. И часто она может не признать, нет, я этого не могу думать, это вообще нереально, я не, просто не имею права. На самом деле, если такая мысль промелькнула, значит, это уже какая-то частичка, шаблона сознания, есть какая-то выгода, и она влияет на реальность. Если пойти дальше в разбор, а для чего я хочу избавиться от детей? Там находится. Уделить себе время, проявить себя. То есть такие вещи, которые базовые. То есть любой человек пришел сюда, чтобы проявить себя. Любой человек пришел сюда, чтобы любить себя. И если мы забываем о себе, то в этом случае в жизни появляются такие сценарии, шаблоны, желания, которые рушат наши связи, привязки. Итак, возвращаемся к связям, где наша энергия заморожена. То есть, если женщина всю себя отдает детям, если она забывает про свои желания, потому что она считает, что детей некому доверить, то что она не доверяет близким, она не доверяет школам, то есть, это вот эта куча шаблонов, которые не дает ей пользоваться теми возможностями, которые ее окружают. Она, вопреки своим желаниям, полностью себя собой жертвует, и в этом случае у нее будет появляться желание избавиться. То есть, это естественно. И здесь важно себя поймать на этом желании, вот, да, когда мы выгружаем выгоды, честности себе признаться и осознать для чего мы этого хотим и здесь мы находим для чего для того чтобы полюбить себя давно себя не баловал давно не отдыхал для того, чтобы проявить себя есть желание там петь танцевать готовить там сайты выступать человек этого не делает и у него все будет рушить все остальные его связи везде где он тратит свою энергию замораживать будет рушиться. поэтому любой Момент, когда мы стремимся к чему-то, есть какие-то сомнения, препятствия, круто сесть и разобрать, выгоды не иметь, страхи иметь. Это инструмент, который ключевой момент может все изменить. То есть, сам факт того, что вот Ален, ты говорила, важно, да, сам факт того, что мы вытаскиваем из подсознания те выгоды и страхи, которые были неочевидны, и начинаем их осознавать, уже трансформационно. И в реальности может все начать в момент перестраиваться просто от того, что мы вытащили это на поверхность. Увидели, признались, приняли и осознали ценность этого, вот этой выгоды, этого шаблона, этого желания. То есть любое желание, оно в глубине несет какую-то позитивную ценность, но на поверхности оно может быть негативным. Вот как я провела пример, да, избавиться от детей. На самом деле это желание проявить себя, уделить себе внимание. Но если женщина его не слышит, то есть она может как решить, а как я могу по-другому с детьми. Ну, в конце концов, доверить бабушке, доверить няне, доверить мужу, найти время на себя. Как... Или даже с ребенком пойти отдохнуть. В этом случае ребенок отдохнет, и она отдохнет, и сразу это желание растворится. Ну как бы я такой примитивный пример. Ребята, кто не успевает мозгом, пишите тут в чате. Не переживайте, я вам очень медленно все то же самое рассказываю на своих эфирах, поэтому вы еще сможете на ютубе Посмотрите здесь в Инстаграм. Вот. Слушайте внимательно, улавливайте все, что говорит Юлечка. Она просто бесподобно раскладывает структурно все. Благодарю, дорогая. Ребят, вам понятно было? Да. Да. Ему, да. Ему, да. А ему, да. зачем? Не ну, допустим, допустим, раз, раз, раз, а вот я не могу комментарий написать. Это если напишет, я тогда его закреплю. Да, ну, ты а, именно, вы сами получится. Суть, я если пробовала. Те элементы, которые заморожены наша. Это наша только если мне нашл. То есть то, что тебя больше а всего закреплю. волнует, там больше всего твоего внимания, да, а это парь. твоя энергия. Значит, твоя энергия не течет подъема. Под она заморожена. Интересным будет забрать. А, я очень хороший продюсер, но, но больше всего но. я хочу быть блогером, я хочу быть медийным человеком. И а, у меня есть какое-то препятствие к этому, какой-то блок. Такой запрос, ну, mm -hmm. давай, хорошо. Что ты чувствуешь, тот момент, когда вот ты хочешь быть блогером, но ты не являешься? Какой -то... какая ты? Какие чувства ты испытываешь? Твои чувства, попробуй а, Когда я хочу, но не являюсь. Да. Ну, какую-то тяжесть, меня что-то да, все время вот отодвигает, от этого давит. Еще? Какая mm -hmm. ты прям прилагательная Вялая. Еще? М -м, скучная. Еще. Mm -hmm. Не Практический но... разбор. Еще. Mm -hmm. Спокойная. Я же могу все попрощение. Приходит. <с> конечно, еще. Mm -hmm. Защищённая. Mm -hmm. Еще. Разочарованная. Угу. Закрытая. Угу. Еще? Ну, если есть, говори нет. Ну, ну, вроде Хорошо. Теперь скажи, пожалуйста, что самое емкое. Я сейчас перечислю, просто почувствую, что больше всего отвлекается. У -у -у. Потому что то, что самое емкое, там больше объема энергии. У -у -у. Тяжесть, давление, вялость, скучность. Несостоявшаяся, разочарованная, закрытая. закрытая. Закрытая. Закрытая, хорошо. Я сейчас буду тебе задавать вопрос, твоя задача задавать его себе и чувствовать ответ. Любой. Он mm -hmm. может прийти в, в виде ощущения, в виде какого-то образа, в виде просто у тебя в пространстве что-то, в гляд, упадет. Ты просто сразу говори первое, что придет, не размышляй. Для чего я желаю быть закрытой? Какая выгода у тебя? Чувствую. Для защиты, для чтобы защиты. не опозориться. Угу. Для чего я желаю опозориться? А, для чего я этого желаю? А, чтобы скрыться. От чего я скрываюсь? От проявления. Для чего желание проявляться? Блокирует свое проявление. Это могут быть на уровне чувств, да? да? может быть, что, что приходит и Ну, это как какой-то зажим. Вот именно, кстати, на, на этом уровне, на плечевом. Чего я боюсь проявлении Что я не получу того, чего хочу. А чего хочу, я не знаю. Чего я хочу? Я хочу славы. Для чего я хочу славы? Для того, чтобы транслировать что-то людям. А для чего я хочу что-то транслировать людям, что-то больше чувствовать? Вдохновение, силу. Для чего я желаю блокировать желаемое? Потому что я боюсь этой силы. А что у тебя противоположное силе? Противоположное смысле? Бессилия. А, как Слабость. Слабость. Слабость Для чего я желаю слабости? Защита От чего я защищаюсь? От людей Что люди могут страшно Осудить А для чего я желаю осуждения? Ёльчик погромче, можешь только Для чего я желаю осуждения? Я боюсь критики Для критики, то есть, желаешь? Нет, критика это как страх А желаю я желаю критики? Для чего я желаю негативного, да. почувствовать, что для у тебя идет осуждение, какая выгода, что то это Какое-то унижение. Ты хочешь для унижения критики? Ну, критика? Ну, у меня это первое, что откликается, я говорю, чего я хочу унижения. А, для того, чтобы почувствовать себя на своем месте. А для чего ты хочешь почувствовать себя на своем месте? Не все упирается в защиту. Каждое, каждое слово это вот Смотри, когда мы идем вокруг одного, это значит, что мы нашли ключевое. Угу. Где-то там истина. Время. Поэтому это естественно и вполне нормально. Угу. Для чего ты хочешь быть не на своем месте? Не на своем месте. Чтобы выражаться. выражаться. выражаться. Свободный быть. А на своем месте не выражаться, не, не свободно? Свободно. Выражаться и быть свободной — это истинное желание на Да. Чувствует тело, откликается? Да, но есть блок. Оно откликается, но все равно блок есть, который как бы... что блокирует. Не знаю, это вот здесь, на уровне щитовидки, вот что-то что блокирует. Юля такой доктор я тебя поняла, мы с тобой, я вот думаю, сейчас это разобрать с телом, ты сейчас не скажешь, если я начну с телом, слышишь, с не, не надо. Не надо, я похожа, хорошо, не буду сейчас. Чувствуй, пожалуйста, тело, выражаться и быть свободной, сейчас пойдет расширение на это, это истинное желание моей души? Да, выражаться, быть свободной и вдохновлять. Отлично. Теперь смотри По сути, то, что мы сейчас проговорили, вот весь этот сценарий, перечисленный, да, запутанный, это путаница, это то, что ведет тебя к твоему личному желанию. Mm -hmm. То есть твоя закрытость, она водит тебя кругами для того, чтобы ты пришла к самовыражению, видишь, она тебя замыкает в то состояние, где ты не на своем месте, для того, чтобы ты начала себя выражать. Сейчас я буду, чтобы ты почувствовала себя свободной, чтобы ты, наконец, прорвалась. Сейчас я проговорю, ты просто чувствуешь uh -huh. эту цепочку, uh -huh. потому что мы сейчас, грубо говоря, нашли сценарий деструктивный. И ты должна осознать ценность и благодарность всем этим шаблонам, которые позволяют uh -huh. тебе идти к твоему истинному желанию, почувствовать благодарность. Я признаю, я принимаю, что моя закрытость, позор скрывание своего проявления лишение себя своих желаний потребность в защите страх своей силы слабость уныние прям чувствую каждый шажок угу. осуждение критика унижение блокирование себя не на своем месте они позволяют мне идти к выражению себя, к ощущению свободы и вдохновения, ощущению своей силы. Это истинное желание моей души – ощущать свою силу, чувствовать вдохновение, выражать себя, ощущать свободу. И я с любовью и благодарностью принимаю в себе закрытость, страх позора, Желание скрыть себя и свое проявление, страх своей силы, свою слабость, уныние, потребность защищаться, осуждение, критику, унижение, то, что я нахожусь не на своем месте, я с любовью и благодарностью все это в себе принимаю, так как все это позволяет мне идти к выражению себя, идти к ощущению своей свободы, идти к ощущению своей силы и своего вдохновения. Угу. Благодарю, благодарю, благодарю. Давай дальше. Я желаю понаблюдать за увлекательное кино. Интересно, как проявится мое желание чувствовать свою силу, свое ощущение свободы, вдохновение, выражение себя по-новому через наполнение из моего внутреннего источника, в сердце моего. Вот это Истинное желание моей души. В ответ на ощущение радости, потока жизни. В ответ на мои таланты и способности. Я желаю понаблюдать это увлекательное кино. Интересно, во что преобразовалось мое желание чувствовать свою силу, свое вдохновение. Чувствовать себя свободно и выражать себя. Первый образ, который тебе придет, картинка, ощущение, всем чем угодно. Назови совершенно любой. Какой то дом в деревне? Дом в деревне. Отлично. Где а, в этом образе дома-деревни ты видишь свободу? Вот сейчас просто рассуждай, как на уроке литературы. В поле. Еще. М -м -м в самом доме. Вот на уроке литературы мы раньше с вами читали, да, и вот с каждый вставал и говорил все, что он по этому поводу думает. Вот сейчас просто появится воображение и по-любому... Раскрой эту тему как хочешь, я потом помогу. Хорошо, свобода в полях, свобода в природе, в окружающей, э... в уединении свобода, в небе свобода, в огне свобода, который в камине горит. Э... Чувствую. Угу. В каждом в каждом дереве, в каждом, вот, как это сказать, Короче, в каждой стенке дома, которая сделана из бруса, тоже во всем этом проявляется свобода. В каждом окне свобода, а, крыша свобода. где ты здесь видишь вдохновение и чувствуешь. В камине, Еще. А, в природе, во всем, что я перечислила, а, выражение себя. А, в, ну в самом, вот в, в, в этом доме каком образе, это и есть выражение. В чем еще В том, что я есть в этом доме. А, в силу. В том, что этот дом построен мой. И все, что там есть, это сделала я. И место это тоже я выбрала. Тут еще получается выражение, даже когда дом живой, в нем что-то обустраивается, уют, это тоже выражение. Те же облака, солнце, трава, сад, огород, это тоже выражение. Дом, как архитектура или как его оснастка внешняя или внутренняя, это тоже да, свобода творчества. силы это сколько силы надо приложить, чтобы это все сложить, сколько силы природы прикладывать, чтобы все вокруг вырастить, все элементы, из которых дом построен. Теперь скажи, пожалуйста, если здесь закрытость. Вот смотри, мы сейчас проверяем, но если ты чувствуешь, ты говоришь, что, что ты чувствуешь. Если чувствуешь, то есть, да. Если не чувствуешь, искать ее специально заснимать. В этом образе? Да. Нет. Если в этом образе страх опозорится, нет. Если потребность защищаться, нет. Если э, страх силы. Нет. Дома бы не было, да, если бы не приложить силы его построить? Есть ли слабость? Mm -mm. Есть ли уныние? Нет. Есть ли осуждение? Нет. Есть ли критика? Нет. Есть ли унижение? Нет. Есть ли что-то не на своем месте? Тоже не на своем месте. Он стоит, и это уже его место, да. Что ты сейчас чувствуешь? Сейчас уют. Так хорошо. За милость состояние, скажи просто, твою после. Да, очень. А можно мне тут... я вот три слова скажу. Uh -huh. Представь теперь, вот этот образ дома твой — это вся твоя жизнь, это весь твой мир, который проецируется из соз твоего сознания, то есть твое сознание проектора. Весь мир — это проекция, киношка. И вот твой дом, который ты сейчас создала в проекции, в реальности жизнь вся точно такая же, как твой дом. И вот все, что ты сейчас чувствуешь, твоя жизнь такая же открытая, безопасная, свободная, классная. Да, мне очень нравится. Теперь скажи, ты можешь э, проявляться? И в чем твое проявление? В чем твоя сила? Да, в моей энергии, в том, что я делаю, в том, что я говорю во всем. Просто то, что я есть. Да? То есть получается твоя сила, твое проявление вся твоя киношка внешнего мира это только твое естественное проявление. И твое естественное проявление должно быть на твоем месте, правильно? Mm -hmm. Ты не можешь стать кем-то другим, это уже не будет твое проявление. То есть твое самое естественное. Даже места, по сути, нет, на самом деле. Да. Место это что-то ограничивающее. Да. То есть mm -hmm. тебе не надо искать свое место, как ты вначале сказала, мне нужно место найти, там тра-та-та. -та". А Оно тебя ограничивает, пока ты что-то ищешь. Пока ты пытаешься чего-то достичь, ты себя ограничиваешь. А если ты не будешь там, вот эти воздушные замки строить, а здесь сейчас жить, тогда и, и ты не будешь ограничивать свою силу. Что, народ, понравилось? Классный разбор? А, это всё, ваше Чем оно изменилось? Какое у тебя сейчас состояние? Сейчас я почувствовала себя в этом доме. Вот, и это стало так уютно, так хорошо. Ну, то есть вначале все равно немножко еще такой микростресс от того, что и запрос я решила свой самый такой болезненный высказать, ну, чтобы это было интересно, и от того, что очень много людей вокруг, но потом, кстати, я забыла про людей на самом деле, и я вот прям почувствовала эту энергию очень сильно, и я почувствовала весь процесс прямо на уровне физики, то есть что это вот идет прям на уровне физики такое высвобождение, и этот уют, он именно, потому что мы очень сильно привязываемся, и нам кажется, что чтобы классно себя почувствовать, чтобы, нужно что-то или где-то оказаться, или оказаться дома, или что-то. Что-то специально сделать, типа. Да, то специально сделать, да, типа. что-то, что какое-то действие предшествовать, или физика, или какой-то человек, а на самом деле вот оно как бы все есть. Ну вот, спасибо большое. То есть тебе Это сейчас интересно. ничего не мешает проявляться? Нет. Ну, трудиться надо. Лень, но это уже на уровне. Так, а трудиться — это что значит? Что именно делать? Прикладывать усилия. Какие? Собирать себя. Ну, то есть я человек достаточно ленивый. Я Обычно я прикладываю 10% усилия своего, и оно дает мне 90%... Результат. Расскажи, пожалуйста, что такое лень. Лень — это... Ну, для меня лень это что-то энергетическое, то, что тебя сковывает, и ты как бы не можешь, не можешь действовать. Что такое энергия? Энергия это то, что есть внутри нас, то, то в чем мы живем. Это, тот, это поток, да, дв это, поток. Дв это движущая твоя сила, которая тебя двигает что-то делать, моргать, ходить, думать. Правильно? Да, а лень, она как блок, она блокирует. А вспомни физику, чтобы энер... по инерции катился шарик. Что нужно сделать? Физику. <смех> Пнуть. <смех> Пнуть, да. Что является пинком в физике? Действие. Еще? А... Сила? сила. Сила какая? Держище. Ну, Физику вспоминать, пятый <смех> класс. Подсказка а, я... Подска сказала. Инерция"? Да, чтобы она возникла, если переложить на сознание, то это что? Иници... Инициировать что -то? Ну, переложить на сознание, что тот пинок, который пинает мячик, это импульс. А дальше мячик катится без воздействия внешних сил по инерции. Вот инерция – это и есть поток и энергия, то есть это движение, от которого… вернее, это движение ни от чего не зависит. А чтобы толкнуть, это импульс, вот да, вот здесь правильно подсказывают. А импульс в голове – это что? Мысль. А мысль рождается от чего? А желание рождается от чего? Вспоминайте все мои эфиры. Что? Так, да, давайте дальше. Чего Потому, что Для чего а, тебе а нужно подойти? А. Для чего тебе нужно подойти и пнуть мячик? Что? Вот нахрена ты его пнула, чтобы он сам катился? Какой? какой? Ну, что, цель? А цель какая, чтобы он катился? Мои подписчики все знают и все правильно отвечают, а ты? Я только сегодня подписала. Неважно. Вот Для ты. чего ты подошла и пнула камень на улице, на асфальте? Что захотела. За По мотивацию. Почему захотела? Почему? Почему? Он не мешал. Нет, дорога большая, он тебе не мешал, но ты специально к нему подошла и пнула. Чтобы совершить некое действие, что-то с ним случилось, и а для чего тебе нужно наблюдать, что с ним случится. Мы все делаем ради наблюдения процесса, ради наблюдения этого потока. А что вызывает это, это наблюдение потока? Ты же просто так не будешь наблюдать то, что тебе... Что? Вот импульсом является интерес, если тебе лень, значит тебе просто неинтересно, если ты вызовешь к любому действию интерес, у тебя сразу появляется вот этот импульс, ты себя пнула и уже ты катишься по инерции, то есть единственное, что запускает твое движение, это интерес. Лени нет, интереса нет. Ты значит, что нужно найти то, что, тебе что он движет тобой, что он, какая мотивация, да? Какой интерес, да. Если тебе лень, значит, там интереса твоего нет. У тебя интерес в этот момент, здесь, сейчас лежит в чем то другом. Тебе нужно искать интерес. Как только у тебя есть интерес, у тебя сразу рождается ровно то количество энергии, чтобы исполнить вот это движение к исполнению любой твоей мечты и желания. Если интереса нет то будет лень. Лень ⁇ это хорошо, это индикатор, что туда идти не нужно, потому что нет там энергии. Нормально все? Да. Теперь две тебе две еще что-то мешает выходить и становиться знаменитой? Ты уже знаменита, потому что тебя посмотрело 16 тысяч человек. И посмотри в течение не, нескольких дней. Твое желание исполнилось. Да. <свят> Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ребят, у кого-нибудь откликнулся разбор? Кто-то своё да. что-то почувствовал? Потому что это групповой процесс, динамики. И, возможно, это сыграло еще для кого-то какую-то роль. Поделитесь. А, у меня была прям в начале очень сильная тяжесть в груди. Мне вообще прям настолько было плохо. И вот, а когда ты стала проговаривать, э, ну, трансформацию первую, меня прям саму стала опускать. Вообще это хорошо. А так прям, ну, хотелось что-то вырвать и, и выкинуть. Я еще благодарю тебя. Еще кому-то что-то кто был с нами в процессе? Мне понравилась твоя методика, надо взять на вооружение, я так не умею. Я работаю по-другому, мне интересно очень. Мне понравилось. Через чувства. Еще кто-то хочет? Или перейдем дальше к обсуждению? Юлечка, давай расскажи нам еще что-нибудь, мы сейчас в процессе подключимся. Задаем. Могу рассказать, как а мы ну, не знаю, там алгоритм интереса. вопрос есть. Да, как любят. Марш, то, что сказала на последнее, про интерес, да, что если есть интерес, то как бы не возникает каких-то сопротивлений. Вопрос возник такой, э, как, как бы, ну, поддерживать или, или культивировать себе этот интерес, или это настолько естественное состояние, что оно либо есть, либо его нет? А ты как думаешь? Либо это можно создавать как-то. А ты как думаешь? Э, ну... Я все-таки думаю, что больше склоняюсь к тому, что он либо есть, либо нет, но еще думаю, что, наверное, есть какие-то штуки при помощи, ну, может быть, практики какие-то, при помощи которых можно себя вводить в состояние, вот, не знаю, там, любопытства жизни, жажды жизни, ну, вот что -то. Давай, знаешь, я так с другого ракурса немножко отвечу. То Потом отвечу я отвечу. На важных осознаний. Немножко про другое, но а рядом про то, что ты говоришь. Часто люди, ну тот же интерес, тоже предназначение, это все вокруг до да около, да? когда все стремится себя проявлять в чем-то. И вот, например, люди часто ищут свое предназначение, вокруг смотрят, пытаются, да, какой-то в себе зародить интерес, делать что-то против боли или смотреть на других, повторять за другими. А вот на моей практике, на моей личной практике и практике с учениками, с клиентами четко. Когда мы, идем, когда мы идем в познание себя, в свою глубину, по сути, идем в свою темную сторону, да, те вопросы, которые для нас причиняют боль, которые нас волнуют, которые беспокоят, либо вот что-то в нас, что мы в себе не принимаем, мы идем в глубину, и в момент, когда мы освобождаемся, то есть, по сути, идем в блоки, высвобождаем из них энергию, и у нас начинает рождаться. Вот я веду сессию, у меня куча на полях идей, и клиентам, у него куча идей в процессе. То есть человек не за идеями идет, сейчас объясню, к чему я веду, а идет в свою глубину и, высвобождаясь от этих блоков, у него сразу идет поток. Возвращаясь к потоку, если мы проживаем, как я изначально сегодня говорила, поток пропускаем его через себя, поток останавливается в тот момент, а интерес – это тот же поток, да, вот тоже влечение, когда человек несет куда-то по импульсу, он следует этому импульсу. Поток останавливается в тот момент, когда мы пытаемся где-то замораживать свою энергию, мы за что-то пытаемся захватить, мы за что-то держимся, либо ну где-то какой-то блок понимаешь есть какой-то блок сразу смотреть за что ты держишься что блокирует что тормозит и когда здесь мы высвобождаем энергию то поток снова течет и несет опять свободным движением а теперь от меня ага. интерес это индикатор это следствие мы его специально не рождаем специально ничего с ним не делаем Потому что жизнь — она та, которая есть, и в ней, в ней есть все, В ней есть мы творцы, мы сами творим нашу киношку, и в ней реально есть все. Вот то, что мы хотим наблюдать, как сказал Тони, то мы и наблюдаем. И интересно просто индикатор, стоит туда идти или не стоит. Мы просто должны читать мир как знаки, мы должны читать мир как наш путеводитель. Те стрелочки, в которые мы хотим пойти поиграть. То есть получается, мы идем за интересом, и все. Мы не гонимся за ним специально его как-то возбуждая в себе, а мы просто наблюдаем, где нам интереснее, туда мы идем. И, mm -hmm. и все. Ну, это получается тоже чувствование себя, да? когда освобождаешься от каких-то вот этих зажимов, mm -hmm. ты начинаешь четко чувствовать себя. И тогда ты чувствуешь, вот это мое, это не мое, сюда идти, сюда не идти. То есть чувствование себя, это тогда сразу, вот здесь мой интерес. Ну и дальше, если ты тебя туда несет, либо тебе что-то мешает туда идти. Потому что где-то энергия, твое внимание. То есть мы часто замораживаем, как то не говорил, свое внимание, фокусе, да, время, потери, привязки какие-то, правила, убеждения. То есть он перечислял прям пунктики, да, если можно по ним даже смотреть, где заморожены энергии, во что я вцепился. Там человек переживает по поводу прошлого, забывая о настоящем будущем, переживает по поводу потери, забывая о том, что у него есть. А возвращаясь к квантовой психологии, да, когда от нас что-то уходит, это тоже такое тоже важно осознать. когда от нас что-то уходит, мы просто высвобождаем энергию на что-то большее. Я прям на себе четко ощущаю. Когда с чем-то ну, что-то отпускаешь, то у нас идет скорость, расширение. -то другое. Но тут важный момент. Человек, от человека что-то уходит. И тут важно в этот момент отпустить. Может быть, оно и не уйдет, оно может наоборот прийти в большем объеме. Но если мы вцепимся, то мы не получаем ни нового, ни старого. То есть в старом страдании нового нет и все. Если же одна что-то уходит, и мы внутри можем отпустить, почувствовать вот это отпускание, предвкушение чего-то, то нам либо старый развернется новыми красками, либо новое что-то придет. Mm -hmm. Вот этот момент важен, потому что если человек все-то теряет, он вцепился, ну, он не пускает ни новое, не отпускает старое. То есть это вот как кино идет, а мы вцепились в кадр, и пленку не пускаем дальше. Да? Не видим ни больше, и здесь ничего не видим, нам уже сами неинтересно, потому что это мы уже разглядели. А я бы еще развила тему дальше. Так, где у нас девочка любимая, почему я ее не вижу? Какая? Какая Которая у нас Алина? разбор. А, ты вы стекла. Смотри, то есть получается, если ты хочешь там славы, проявления, стать великим блогером, миллиардником, вот, но... У тебя к этому нету интереса, соответственно, здесь и сейчас тебе нужно заняться чем-то другим. Это ум твой просто рисует такие картинки тех чувств и эмоций, которые ты хочешь получить. На самом деле ты хотела получи получить просто проявление. И тебе нужно научиться проявлять себя настоящую, естественную, неважно где. Образ блогерства миллионника, миллиардника, давай так… Он просто тебе рисует те чувства, которые ты хочешь сейчас чувствовать. Ты хочешь чувствовать свободу, но пойми, что свобода, она не в свободе. А не свобода, она свободна, наоборот. Вот допустим, что такое свобода? Свобода ⁇ это когда вообще ничего. А не свобода. Мы ничего фиксируем там, в кружке, например, и можем попить чай. То есть, если мы возьмем молекулы и поставим в кристаллическую решетку в виде кружки, выплотним в форму, то ты можешь этой кружкой воспользоваться. То есть не свобода, это очень хорошо. Твое тело не свободно, чтобы ты могла через него чувствовать. Если бы твое тело было свободным, оно бы распалось, и у тебя бы не было бы тела, пойми. То есть хотеть свободы это также Тупенько, как и хотеть не свободы. То есть это одно и то же, просто мы экспериментируем и должны понимать, что обе крайности — это одно единое целое. Как у медали две стороны, мы все поделили на две части, если какую-то часть не принимаем, то и вторую не получаем. Когда ты борешься с несвободой, то и свободу ты не получишь, то есть медали нету. Когда ты хочешь отсечь у монетки одну сторону, то ты и второй не получишь. У тебя не будет этой монетки. Поэтому нужно все шаблоны мышления, все вот эти крайности. Крайности — это края, которые тебя тормозят от потока. Соединять в целое. И классно очень Юлечка сделала, что я принимаю в себе. Какие там чувства были? А если их довести еще до конца, у тебя вообще прошлое поменяется. Я принимаю в себе закрытость, потому что это круто. Yes. Потому что если я закрыта, у меня есть закрытая структура, какая-то форма, и я в этой форме могу себя познать. Если у меня этой закрытой формы нет, то я не могу себя познать, я не могу себя пощупать. То есть закрытость это хорошо. Понимаешь? Mm -hmm. Ты, в... Ты открыта в своей закрытости. Твоя закрытость открыта. Осознай, что это целое. То есть тебе не нужно это искать, оно уже в тебе есть, как сказал Тони, в нас есть все, мы просто это не наблюдаем. Какие там чувствующие были? Позор. Позор, а противоположная сторона медали какая? Писала. Нет, позор и... Тут не было противоположного проявления. Что для тебя противоположное позор? Позор это что такое? Что за чувство? Осуждение в негативе, похвала, наверное. Похвала, да. Mm -hmm. Осознай, что похвала, признание – это позор. Mm -hmm. Потому что ты творец, а все вокруг – это твои нарисованные персонажи твоего же кино. И представь, если ты у своих нарисованных персонажей, как Стивен Спилберг, будешь искать похвалы, ну, тогда ты не признаешь себя творцом, тогда ты в позиции жертвы. То есть похвала – это для тебя, как творца, позор. А вот позор это реально похвала. Поэтому в, в тебе это тоже все есть. И Юля просто пошла более быстрым путем, не стала хакать тебе мозг, а сразу сказала прими и все. И типа, возьми на веру, это достаточно. Это действительно тоже достаточно. Какие там чувства еще есть? Просто я еще глубже люблю. Вся силы, слабость. Сила Без... в бессилии. Дело в том, что сильному сила не нужна. Силу прикладывает только слабый. С... Кто ищет силу, тот слабый. Поняла, да? Хакнула мозг? Все, нормально? Самые сильные мужчины — это те, которые умеют проявлять слабость. Слышали такое, да? То есть будьте настоящими, естественными. И когда вы просто будете даже людям проговаривать всю свою слабость, вас, вам скажут, «Боже, какая ты сильная!» Как ты вообще можешь в этом признаться? Это ж такая сила на это нужна. Вот, в тебе сила вся уже есть, она в твоей слабости. Сегодня еще салам, хорошую фразу по этой теме в, в свой канал закинул. Из разряда. Как ты там сказала, лучше э, по усилия одного процента 100 человек, чем 100% собственных усилий. Конечно. И вот это как раз-таки про силу, которую ты, вот как божественный наблюдатель, твоими руками, да, твоей мотивацией люди могут делать. Люди — это ресурсы, да, конечно. Да, в общую команду, в общую силу и создаваясь радостью. Или же человек берет на себя и считает, что он самый сильный, и тащит все, и он не сделает всего один. Я вам про чай сегодня mm -hmm. расскажу, как мы задействовали всю планету из прошлого, будущего и нас. Зато для того, чтобы попить тебе сегодня чай. Это тоже мозг можно сломать. Какая там еще была? Давай ее хакнем дальше. Уныние. Уныние? Уныние противоположное, что? Уныние противоположное это радость какая-то, действие. Заряженное. А что вообще такое уныние? На твой взгляд? Бессилие. А бессилие это что? А бессилие это. Скажи, вот водяной поток, когда течет, он сильный или бессильный? Он просто течет. Это я уже сейчас поняла. И когда он не прикладывает силу, он может течь туда, куда ему нужно, обтекая все вот это вот свободно, да? А уныние? А уныние это. Еще и бездействие, да? Бессилие и бездействие. Если ты как наблюдатель бездействуешь, то придут все ресурсы вокруг и сделают это для тебя. Если ты будешь и наблюдать. И твоим наблюдением создастся огромное действие. Да, Или же один человечек что-то делает, делает, делает. И То есть прими свое бессилие как самую ценную силу, силу наблюдения. И силу того, что наблюдаешь, как все персонажи твоего кино будут заваривать тебе чай. Я сейчас про чай расскажу, ты поймешь. Давай, какая там еще эмоция была? Потребность в защите. Защита и? Противовес? Да. Защита и... Ну и от... открытость, и защита, и... Когда ты защищаешься, то ты, получается, что делаешь? Убегаю от всего, убегаешь от всего. То есть ты не проявиться не можешь, ни внешне ничего Просто получить, стоишь. ни изнутри, да? Да. То есть защита не нужна? Нет. Да. Ты представляешь, защита это просто остановка. Ты не можешь течь. Ну, то есть ты поставила стену и все. То есть ты не, не впустить, не выпустить. А твоя жизнь это вот вибрация, это движение. Поэтому нам не, не нужна, нужна защита, защита. <свят> нам нужна да, свобода. Беззащитность — это очень круто, когда нам не с чем бороться и защищаться, нет кого. Что там, какая эмоция была? Давай побыстренько. Осуждение. Осуждение — это когда люди тебе показывают на твои узкие места. Их надо в ножки кланяться и целовать за это, потому что они тебе показывают, где ты тормозишь. Это же круто. Если тебя начнут осуждать в твоем блогерстве... Это, вот им низкий поклон, а те, кто будут тебе там лебезить, они тебе не дают развиваться. Ты поняла, mm -hmm. что жди хейтеров с распростертыми объятиями. Mm -hmm. Это хорошо. И с каждым разом будет меньше и меньше. Что там Критика? еще? Критика. Ну, про критику это мы уже сказали. Уважение. Унижение. Что такое унижение? Но это как осуждение. Но это личное какое-то ощущение унижения. Противоположное. Ты поняла, что ты открыта теперь к критике и будешь с кайфом как комплименты принимать? Да, как проблему, как зону роста, наоборот. Точка роста, офигеть! Все, тебе больше ничего не мешать, взять и проявляться и говорить, что ты хочешь, делать, что ты хочешь, Нет. кайфовать, радоваться, радовать народ. Нет. Чем больше ты будешь веселиться, тем больше окружающих в зеркале будет тебе показывать это веселье в ответ. Угу. Класс. Класс. Класс. А по поводу чая, представьте, чтобы вам попить чай, нужно его вырастить, да? привести, построить завод судопроизводственный, который сюда сделать, чтобы его привести, самолеты спроектировать, сколько профессий нужно сделать. А эти люди должны в какой-то одежде ходить, сколько фабрик, сколько хлопка вырастить, сколько пауков, а сколько дизайнеров и краску, и электричество изобрести, и трубы в дом подвести, чтобы вода циркулировала у тебя в доме, и дом построить, и фундамент. Столько всего нужно. Все люди будущего, прошлого, настоящего всех вариантов событий параллельных, все работают на тебя, чтобы ты попила чай. Люди — это наши ресурсы, поэтому ты не то, что должна от них закрываться, а наоборот проявляться, и чем больше ты открыта, тем больше тебе могут дать. Так что любите людей. Про это про благодарность. <связать> Благодарить каждого. <связать> Какие-то еще вопросы? Очень интересно. <связать> сайт про свободу. Насколько <связать> глупо хотеть свободы. Это очень глупо. Да, это прям вообще... Мы просто превратимся в ничто. Зачем? Мы ограничиваем себя для этих игр, поиграть... Мы же рисуем, как художники, вот это вот все есть, по сути, будучи всем, мы, не, мы испытываем весь спектр чувств, мы не, не можем отличить разные чувства. Надо чтобы такое сознание было, когда, вот, я не помню, с кем-то свет с тобой, да, мы разбирали, по разным чакрам, да, в отношении, и мы, я помню, тогда с тобой переписывались, то, что мы хотим познать сначала отдельно каждое чувство, а потом уже в единстве, отличать краски, как вот, как... Как фамилье, да, там... Еще фами... Ну да, все меня поняли. И фамилье, кстати, новая профессия. Скоро да. будет благодаря Юле. Я конечно, не очень люблю поездку, мне можно. Он пробует, он отличает нотки, отличает, где это рождено, какие там букеты, какие цветы, какие ягоды. То же самое здесь. То мы испытываем весь спектр чувств, вот это единство, вот это состояние, да, какое там состояние оргазмическое. А тут мы отличаем нотки. И потом эти нотки сможем чувствовать в общем спектре чувств. И, скорее всего, вот это где-то рядом, для чего мы себя ограничиваем. Здесь еще важный момент. Вот Нелли, да, к нему подвела. Сейчас с другой стороны просто скажу про целостность. Да? То, что целостность – это только единство всего. Mm -hmm. То есть, если взять только одну грань, это не целое. Целое, оно сочетает в себе все грани. Поэтому как раз-таки для... Вот, Крутой инструмент, да, трансформационный, который, по сути, каждый может использовать для себя, это вот то, что сейчас делали, когда мы разбиваем вообще дуальность, разбиваем ее, когда просто иллюзия распадается, противоположная становится противоположной. Мы просто смотрим, где в каждой грани противоположности есть ее обратная составляющая, где плохое является хорошим, а хороший является плохим. И тогда, когда мы это реально прочувствуем… Границ нету, грани убираем, границ нету. Мы рассуждаем, да. и в рассуждении мы ощущаем, ощущаем по-другому восприятие, и в этом меняется наш шаблон восприятия, и сразу, как следствие, меняется реальность. То есть вот эти моменты рассуждения, вот эти разборы структуры желания, что мы здесь сделали, по сути, наша структура желаний, противоречивых, «Единовременно хочу, единовременно боюсь», она является первопричиной того, что происходит в реальности. То есть все, что есть у каждого из нас, это наше истинное желание. А для чего мы это хотим, какие выгоды это иметь, какие страхи не иметь от а того, о чем мы грезим, и мечтаем, это как раз-таки в основе этой структуры. И когда мы идем в осознание этого, мы проживаем тот опыт, который мы имеем сейчас, и переходим к какому-то новому опыту, и наша реальность начинает перестраиваться. И вот этот момент тоже важный, если говорить про страдания, да, про то, где мы замораживаем энергию, то, что по факту мы проживаем спектры чувств, когда мы умеем чувствовать все ощущения, все грани ощущений, которые в жизни ну, так или иначе с нами соприкасаются через различные органы чувств. Да, у нас множество органов чувств, мы по-разному воспринимаем то, что с нами происходит. Если мы умеем чувствовать эти ощущения, не оценивая их, как плохое или хорошее, как негативное или позитивное, вот чему учат гвозди, да, мы встаем на них и отстрагируемся от чувств, это просто яркие ощущения, это не боль. Боль это наш ум уже интерпретирует, то есть страдания тогда, когда мы почувствовали что-то, загнали это в базу данных нашего прошлого опыта или вообще опыта чужих людей, приняли какую-то оценку, что это плохо или это хорошо, что это страдание или это боль, или это там приведет к каким-то последствиям. И в этот момент мы страдаем. А если бы мы просто ощущали, не интерпретируя, то мы просто бы, о, какие яркие ощущения на гвоздях, да, И, да, -да, -да. А что я здесь почувствовал. То есть, когда мы умеем в настоящем момент просто чувствовать все, что происходит, максимально чувствовать, то мы наслаждаемся. В тот момент, когда мы оцениваем то, что мы ощущаем, оцениваем, исходя из прошлого опыта, оцениваем, исходя из опыта других людей, мы страдаем, потому что эта оценка не всегда соответствует тому, что бы мы хотели. То есть либо нам это не нравится, и мы страдаем из-за того, что мы недовольны, либо мы желаем чего-то другого, и мы страдаем от того, что у нас нет чего-то другого. И вот как раз таки это заставляет нас впадать в состояние недовольности. Вот. Ты так торторишь классно, я не могу, я кайфую. Ну а здесь, когда мы работаем с нашими чувствами, идем как раз таки в сознание, структуры наших чувств, у нас меняется, как ты почувствовал, почувствовала, да, внутреннее восприятие, ты физически, как ты говоришь, это mm -hmm, проживала, физически. у тебя изменилось внутреннее на чувственном уровне восприятия, и оно меняет твой шаблон, а твой шаблон уже влияет на изменение реальности вокруг, как на отражение. То есть вот по такой схеме, вроде как посидеть, поболтать, а хоп, и в жизни очень многое может быть. На уровне клеток изменения. Потому что ключевое — это наше состояние, наши отношения, наше восприятие. Если оно у нас внутри меняется, то, как следствие, меняется снаружи то, что вокруг нас происходит. Юлечка, мы хакнули, тут очень много людей, 100 это человек, прекрасно. да. Ты мозг. Прекрасно. Ты тоже. Благодаря тебе, за сколько людей Слышишь, тут ты на самом... кайфанули. Ты, говорила, ты сказала про закрытость, а при этом ты открыто вышла перед всеми и поделилась тем, что ты чувствуешь. Я люблю идти в страхи свои. Это самая главная возможность, которая может быть, пойти в свой страх. И получаешь за то, во сколько, в бесценном. Очень здорово. у кого какие вопросы, какие вопросы интересные? У нас еще одна участница присоединилась под шумок и не успела представиться. Тоже девушка, знаете ли, очень интересная. Расскажи пару представля... а мы тут все как у тебя не было. Я астролог, я психосоматический терапевт и еще много чего. У меня сейчас два своих проекта, когда мы учимся понимать свои циклы, учимся понимать свои ритмы. А для чего? Потому что иногда мозг тебе говорит, что сейчас пора действовать, сейчас моя подруга действует, мне надо действовать. А у тебя вообще ничего не работает, и тело твое не готово действовать. Мозг при этом шаблоне-то что-то выдает. Все, на самом деле, я изучала это на протяжении годов, изучала на протяжении у своих клиентов, и поняла, безусловно, что когда-то у кого-то время фигачить, и это ему в кайф, а когда-то время отдыхать, и уехать вообще на ретрит и вообще ни о чем не думать. Изучала этот процесс и поняла... Как все гениально подчинено этим циклам и ритмом. У меня сейчас был, он называется у меня синхронизация, этот проект, чтобы мы синхронили с ритмами в мире, со своими, и получается резонанс, когда ты понимаешь, что с тобой происходит, когда ты действуешь, ловишь эту волну, действуешь с этой волной, и получается круто. В общем-то я, да, я прям кайфую, я все свои знания применила вот в этой системе. Классно. Ну, да. Опять же прохождение нахож... нахождение своего потока. Ой, я, у меня Супер. на самом деле, когда вы говорили про интерес, у меня другая задача. Я не понимаю, как э, ограничить этот Остановите. интерес. Как Зачем? Да, кайфуй! Мне а, а, не хватает вообще на все, что я хочу. То есть я там вот сейчас тоже опоздал, мне не хватает. Сейчас приеду домой. Мне... А что тебя смущает? Смущает, ну, мне все интересно. Мне... Весь мир интересен. Я, я не знаю, как это все вместе. вообще. А все. почему ты этим не наслаждаешься? Наслаждаюсь. А насколько... что мешает ну, тебе наслаждаться? Так, у да. тебя вот в чем проблема-то? Ну надо, значит, как-то еще круче все планировать офигенно, чтобы меня вот это вот, знаешь, вот это вот ну вот эта система кубиками. Тебе так хочется еще больше вместить Нет. или что? По интересу да. хочется еще больше. Ну, видимо, у меня объем расширяется. Ты понимаешь, я, видимо, расширяюсь. И еще пока не могу на ту себя как будто как бы не, не, не охватываю. Мне нужен людям какой-то инструмент, чтобы обхватывать другой свой интерес. Команда. Ты еще этим и занимаешь. Команда, то есть вот это все, да. Ну ты уже сама сказала, тебе нужна команда, да, и да, все. Да, да, тебе есть... пора расширяться да, и делегировать расширяюсь. люди это ресурсы. И все, что ты не хочешь да. сама делать, и мелочи, просто сделать люди за тебя. Ну, Понаблюдай? Я да, я сейчас автоматизирую процессы чтобы мне самой туда не, не, не погружаться. Автоматизирую, него себе систематизатора, наняла. В общем, там все, у меня все летит. Правда. Наслаждайся и благодари. И ты, я вдруг пропасть это и вечером. Правда? Вот тут, наверное, тоже, знаешь, Юля, я тоже на эту тему думала, что поток большой, но ты через себя много пропускаешь, но видишь, много не успеваешь. Да. Чувствовать. Отпускать просто то, что не успеваешь, в тот момент, когда ты не успеваешь. И еще отдыхать. Я поняла, какой в этом. Я поняла одну гениальную штуку, про которую я совершенно забыла, что для того, чтобы вообще эффективно проживать день, тебе нужно спланировать отдых в этом дне это, по-моему, важно заплани запланировать, что я сегодня сделаю вот это, потому что у меня вот с этим случилось меня накрыло, конец года. Я так шесть лет считаю. жила, но он с топом без отдыха, потому что мне не то, что там было интересно, я вообще спала, вернее, не спала, я круглосуточно была в интересе, мне хотелось все, mm -hmm. я из страны в страну перелетаю, жила в аэропортах, просто все время на самолетах и везде встречи, везде тусовки, везде проекты, миллион там вариантов развития, и я выдохлась. Вот я поймала это в конце Надо вот отдых, отдых обязательно, да. да. да. Вот какой-то ключ. Да. Хорошо, что мы все понимаем, что нужен отдых. Да. Ребята, у кого какие вопросы интересные или запросы, что кто хочет обсудить? А я хочу добавить, что Юля крутой астролог. Она лично в опыте знает. Спасибо, дорогая. Юля астролог расширенного сознания. Да, я не про не про то, что у тебя будет вот так и никак по-другому, там просто на самом деле все есть энергия, ты просто когда понимаешь что у тебя, ты можешь эту энергию в минус, ты можешь эту энергию в плюс расходовать, тебе просто нужно показать что смотри, у тебя в минус вот так, а в плюс вот так ты можешь выбрать как в плюс потому что нет карт напряженных со страшной энергией, есть на самом деле огромная сила везде, огромная сила знание, что у тебя туда утекает а туда прирост когда сама из себя все блоки вытащила и понимаешь, что там за поток, как будто пробки везде <laughs> с шампанским вышли из тебя, и ты начинаешь фонтанировать. А до этого энергию вот туда не, не пускал. Да. Ну, по сути, это все к тому же. Когда Пусть... мы в потоке, мы в плюсе, когда мы где-то что-то заморожено у нас, вот эти предубеждения, мы в минусе в тени, как мы с тобой, Лен, говорили. Мы либо в плюсе, либо в тени. Мы либо в потоке максимально, либо мы застреваем в каких-то своих блоках, шаблонах, и сидим в тени, и тогда, тогда негативной сценарий. Да. осуждение еще немножко. Вот мне понравилось, что если осуждают, то по местам возможность видеть, да? Вот немножко об этом. А еще знаешь, как мне хочется сказать? Ты сказала про осуждение? Ну, мы, часто мы часто говорим о том, что наша сила наша в наших темных сторонах. То есть то, что очевидно, то, что видно... Это... Мы это уже эту так... силу использовали. Я вот то, что люблю говорить, пример. Вот есть луна, она когда полумесяца, вот этот грыза, и полная луна с лети. Вот если сравнить вот эту грызу и сравнить полную луну, вот где кто чувствует больше емкости. Ну, в Луне полный, то есть, конечно. То полный ощущается масштаб, а вот этот просто какой-то То же самое у нас получается. Если мы то, что для нас для нас, мы и понятно, познание этой стороны, мы распаковываем огромную силу. Соответственно, когда кто-то осуждает, Показывают на те места, где есть какая-то емкость. Но мы же сразу корежимся, нам неприятно, да, вот нас здесь осудили, вот здесь ты плохой. А, а по нам сути... показывают нашу да, силу. а по сути там, там как раз таки силы. Если туда посмотреть, там можно раскрыть. То есть посмотреть под углом, под другим углом и осознать, в чем там сила емкости. вот у меня была ситуация, когда одна моя клиентка, постоянно, долгая женщина в возрасте, всегда с ней на таких даже какие такие темы, даже там квантовая физика, ну вот она тоже чем-то интересуется. И я столкнулась с такой ситуацией, необычной для меня. Я пошла на танцы с трипластику и выложила кусочек танцев. И она, когда увидела, она пришла просто ко мне, пришла, говорит, мне надо с тобой поговорить. Очень серьезно, отвела меня в сторону, я думаю, что случилось. Думаю, что-то у нее там ну, не так, может, что-то в последний раз. Вот, все хоро... Ну, все всегда хорошо. И она мне говорит, я вот видела, ты, значит, занялась вот этим делом. Как будто ты в путаны пошла. Я говорю, я не я не собираюсь я нигде выступать с этим. Была. Она говорит... Ну, в общем, вот это вот я вся покраснела, сейчас тоже, видимо, просто вспоминаю у меня. Ну, вот, и она просто перестала ко мне ходить. Я говорю, ну, я попыталась даже как-то объяснить, типа, это я для себя, там, ну, что, ну, я нигде, ну, как бы никак. Ну, типа, и так, вот, вот. Вот такое. Как ты это почувствовала? Ну, сначала, вот. Ну, что Штраф. для тебя в этом было? У меня да. есть ответ. У меня тоже есть... Ну, да. Что ты в этом увидела? я не знаю. А к ней что ты почувствовала? Типа, вот дура. <эффективным> Может быть, у тебя был страх ее потерять. Может быть, у тебя был страх опозориться. Может быть, для тебя ну, это что типа было? Типа, почему она меня не поняла? Не понимание. То есть ты почувствовала да. не непонимание. Непонимание, да. Ну, я здесь... Что увидел Во-первых, она тебе дала, показала, что ты себе не принимаешь, то есть то, на что она тебе показала, это то, что ты себе не принимаешь. Во-вторых, это непонимание, да, то есть получается, что э, у тебя есть программа непонимание, надо посмотреть, да, с какой стороны, где ты кого-то не понимаешь, себя не понимаешь, или других не понимаешь. А во-вторых, если она к тебе так пришла и сказала, значит, возможно, ты к кому-то так поступаешь. Ну, mm -hmm. Ты тоже можешь кого-то осуждать, либо на кого-то посмотреть, сказать, фу, он занимается чем-то неприличным, боже, я с ним дружить не буду. То есть, по сути, это не твоя вообще профессиональная деятельность, это вообще не имеет отношения к твоей профессиональной деятельности. Она сделала вывод на основании этого и перестала с тобой взаимодействовать. А где ты за Ну, вот мне тоже сразу пришло такое, что она тебе показывает она не занимается своей жизнью, да, и когда человек своей жизнью не занимается, он наблюдает только отражение, то есть он воспринимает... Отражение в зеркале как настоящее, а тот, кто стоит перед зеркалом, не воспринимает как настоящее. Кстати, она стала говорить, что раньше, когда она была молодой, она могла бы тоже много что делать, но вот, она, но себя она себя это не выбрала. выбрала, она себя не выбрала, потому что у нее муж... На есть... тот момент, когда именно она тогда сказала, не в моменте здесь сейчас, а на тот момент, ты тогда себя не выбирала. Не плоть, моя дорогой, я люблю тебя. Я думаю радости. Я предлагаю сделать энергопрактику и немножко встряхнуться. А это можно? Можно, конечно же, надо туда поставить. Ребята, сейчас у нас будет энергопрактика, мы ее покажем от Юлечки, и я потом выхожу с эфира. Давайте. Сюда. А то все тут присохли, засохли, надо встряхнуться. У нас будет встреча-разбор 15 января и 16 января. Записывайтесь. У нас там будет еще массаж каждому. Юлечка, давай, это а прямой эфир идет. Сейчас придут к нам и делают нам энергопрактику. Ты хочешь, чтобы я Прямой эфир. Ладно, ладно. Звезды, звезды. Звезды, звезды. Ты звезды. Я? Не очень... Давайте, давайте. давайте, ладно, давайте Давай, а ты а сама тоже Я с телефоном сижу, просто здесь. У меня есть. Не буду первая. У меня тоже есть. Это элементы железной рубашки. О, моя любимая. Я не помню, с вами делал, не делал. По сути, это древняя практика, в которой э, делают различные элементы по студии и в результате проходят экзамен. В котором настолько более сильный человек, и его поверхность тела становится как следствие сильным, что его даже ножом не проколоть. Мы с вами так далеко доходить не будем, это опасно для неподготовленных. Мы делаем некоторые элементы по несколько раз. Благодарна за эту практику Александр Брат, на всякий случай. Это после опасных, после вставать, процессов и тренингов в реальности. У нас есть недавние новые Вот, Мы с вами ее тоже проведем, потому что она очень круто запускает процесс энергии в теле. Она круто прорабатывает ментальные блоки активирует лимфу, ток лимфа. По сути, это как раз-таки движение очищения нашего тела, которое запускается только в движении. Встаньте поудобнее, в принципе. Вас да. слышно? Не а слышно? слышно? Да? Миша, где меня? Меня слышно? Да! Это он шум. Привет, какой ты муж. Юлечка, давай практику ждем. Давай практику. Она начинает. Да. Давай начинаем. Начинаем. Сначала. Распрячу. Ты не приехал, поэтому практику. Давайте с нами, ребят. Стряхиваем максимально с рук, расслабляя руки, ощущая, как будто сбрасываем все наши блоки. Вот сюда еще кого-нибудь. расслабляем прям руки максимально. Добавляем ножку, как будто сбрасываем листовки. собачка после, после мойка. Как будто сбрасываем листочек с ноги. Здесь можно протестировать себя, закрыть глаза. Если стоишь равновешенно, значит внутреннее и внешнее сбалансировано. Если шатает... Ну, а ну, ну, норма? Значит, ну, а где есть норма? Скажи, пожалуйста. Может что норма? Давай, Давай Ульяна, норму трансформировать. Хорошо. Меняем ногу, сбрасываем с другой ноги. Снимаем таким образом напряжение. А теперь, ноги а теперь обе. А вот теперь Попрыгаем, можно плечи, как будто мы вставим. Соседи, алло. Как круто сверху наблюдать с люстры. Задника, нет? Поднимай юбку, нормально. Это ну, Мы просто присяживаемся, ну, вот, в такие привычные позы. В привычные? Я обычно так и хожу. На Чуть-чуть присяли на ногу. Это прилично смотрится? Да, прилично. Присядем чуть-чуть на ножку. Рукой, разворотом захватываем сзади энергию, забираем все из прошлого, всю энергию свою из прошлого и в настоящее, вперед. Дыхание следующее, мы дышим через зубы, вдыхаем через зубы, Вдох через а зубы, через нос. выдох через нос. Если вдруг из носа у кого-то что-то полетит, не переживайте. Не страшно, можно быстро успеть вдох. На соседа она. Как Тоня говорит, все осознанные прайминги, да, если бы на кого-то что-то полетело. Это ваши желания. Очень четко. Это как птичка накапала в деньгал. Давайте, давайте. Так, мы дышим, захватываем всю энергию из прошлого на энергию в Из прошлого в настоящее. Вот сейчас мужчины покажут. Мужчины так брутально, а Юлечка так сексуальненькая. И девочки тоже очень красиво делают. Ой, кто там у нас прятался? Я Практика из железной рубашки. Дает телу Рушила... силу У женщин левая сверху, у мужчин правая, ладонь к ладони, центром к центру. Четыре пальца ниже пупка, наш центр. Аккумулируем собранную энергию в центре. Все, что мы делали в упражнении, генерили энергию. Сейчас мы ее собираем в центре. Смотрите, сколько в пространстве, наверное. Меняем ногу. Также захватом, дыханием через зубы берем энергию из прошлого и направляем ее в настоящее в наше будущее. Напомни, левая рука у девушки мужчина сверху. У мужчин правая сверху. Уличка ты на коленку. Кому нужно берите подушку, кому не нужно, можно вот так на коленку. Машем рукой снизу наверх и разрубаем все, что мешает нам быть настоящим, все, что мешает нам чувствовать состояние счастья, все, что мешает все, нам проявляться. Мах назад и разрубаем. Дыхание точно такое же. Через зубы вдыхаем, через нос вдыхаем. Мах назад рукой. Юлечка, так делаешь, как балерина? Аккумулируем энергию в центре Следующее упражнение. Мы захватываем энергию снизу, через сердце, вперед и разводим максимально руки и полусогнутыми. Таким же дыханием. Захват энергии сверху, пропускаем через сердце и разводим руки в стороны тоже полусомкнутыми. Там пару прогнув. Энергию в центре. Снова делаем захват энергии снизу, пропускаем ее через столб, через себя, через сердце и отправляем наверх. Руки до конца не выпрямляем, они полусогнуты. Как бы синхронизируя материальное с духовным пропуская через себя поток энергии. Работаете вы, а наполнена я. Вот так же Тони работает, да, да? На миллион аудитории. Он скачивает всю эту энергию. И я тоже. Ну вот этого мы не теряем? Нет, сейчас не мы... теряйте. Я наполняюсь с вами просто от одного поля тут. Сейчас мы и людей сейчас наполним. Сейчас будет, То есть мы работаем даже на аудиторию окружающую нас? и на себя в первую очередь, сейчас будет веселое упражнение, называется оно «Инсайд осознания». Мы встаем в поду, которую мы вставали в первый раз, и делаем махи рукой через верх назад, три маха назад, и последнее заканчивается таким шлепком себя по лбу, без боли, без жесткости, а с любовью, с ощущением, как будто пришел инсайд, или с ощущением, как будто мы вышибаем что-то лишнее из мозгов Когда я сказала хурму всякую, хурму Тут разворот да? максимальный, потому что мы запускаем лев. Чем больше мы разворачиваем, тем больше активируем ощущение физический организм. Дыхание такое же. Их назад. Саш. Три маха, три круга, три круга. Раз, два, три. Потом. Дыхание такое же, через рот, через зубы мы вдыхаем, через нос выдыхаем. Если с любовью. Я у тебя 4 насчитываю нормально, да? Но у меня почему 4 получается. <у> я <меня с> уникальна, но я сама на собой этим насчитываю. Какой красивый потолок? В общем, 3-4 надо. Ну, говорят, 3, у меня 4 получается. Но кому как удобно. Мне тоже 4 было удобно. Кто-то 10 вон делает. Главное, ребят, нету ничего правильного и нет ничего неправильного. Делайте так, как вам удобно. Тем более, это если новые упражнения для вас, вы уже идете в перемены. А перемены это деньги. Деньги мы любим, идем в перемены. Кто онлайн это делал, Напишите потом, кому придет 15 тысяч рублей сегодня или завтра в отзывы, пожалуйста, мне в личное сообщение. Ну, когда я говорю, что людям придут деньги от... на танцевание какого-нибудь или пения, им приходят. Я потом скриню 100 отзывов за день. А те, кто не онлайн, а онлайн вам-то точно придут. Я тут про онлайн говорю. Ну, тебе 15 миллионов. Мне, мне. Всем вам придут деньги от перемен. Прекрасно. Аккумулируем. Аккумулируем энергию в центре? Я тоже хотела 15 миллионов долларов. Жду. У меня просто перемена стоять на диване сверху. <смех> Тоже по-новому. Деньги — это перемена. Каждый раз, когда мы делаем новое действие, которое никогда не совершали, генерируем энергию и направляем ее на какое-то желание. И деньги приходят как сопутствующий случайный материал. Последнее упражнение очень важное, ценное, оно гармонизирует энергию, эту энергию, которую мы сейчас генерили, она отчасти может быть разрушительной. И зачастую мы, когда поднимем да, свое состояние, иногда хочется проявляться так, что это разрушает что-то в окружающем мире или в нас. И сейчас мы будем делать упражнение, которое помогает преобразовать эту энергию в созидательную. Оно хорошо также можно использовать его в случае с сексуальным, да, каким-то внутренним состоянием, которое хочется гармонизировать. А ну ка поподробнее про сексуальное состояние. Когда хочется гармонизировать свое внутреннее сексуальное состояние. Ладно. Так. Потом мы Юлю узнаем, что она имела в виду. Мы же все зеркалом работаем, работаем с собой, понимаешь? Все-все ответы. В центре у нас собранная энергия, мы крутим восьмерку. По сути, мы пропускаем эту энергию через себя, через сердце восьмерской, как бы замешивая такой энергетический коктейль. Сначала мы поднимаем на вдохе энергию, низом восьмерки, пропускаем ее через сердце. В этот момент мы наполняем энергию любовью. Пропускаем через голову, наполняем энергию радости. Снова опускаем в сердце, наполняем любовью. Прокручиваем, снова возвращаемся в сердце любовью, через голову радостью. Вниз на выдохе, наверх на вдохе. Когда мы поднимаемся наверх, задерживаем дыхание. Когда опускаемся вниз, задерживаем дыхание. Крутим сейчас в одну сторону вперед все вместе. Руками помогаем. Руками мы просто помогаем чувствовать эту энергию, визуализировать и наполнять ее через сердце любовью, через голову радостью. Через сердце любовь, через голову радости, через сердце любовь, задерживаем дыхание. Через сердце любовь, через голову радости, задерживаем дыхание. Теперь разворачиваем восьмерку в другую сторону, крутим в обратную сторону назад. То есть на вдохе назад, через сердце наполняем любовью, через голову наполняем радостью, на выдохе вниз, через сердце наполняем любовью и задерживаем. А через низ ничем мы ее пропускаем, мы ее миксуем. Пока все делают, вам расскажу. Я сделала это упражнение, написала на листик 7 желаний, они все в одной точке, исполнились через 15 минут. Юля не даст собрать, что я теперь не знаю, что делать с этими желаниями, потому что я зря все желала и теперь поняла, что я больше не хочу желать и выписывать желания, потому что когда они сбываются, не знаешь, что с ними делать. Буду жить здесь сейчас наслаждаться тем, что есть. Надо тренинг уже начать вести, как перестать, а как вернуть обратно желание, которое ты воплотил, чтобы они исчезли делаем гнездо, это нижняя чакра сексуальная, которую ты и говоришь, что мы балансируем нашу сексуальную энергию. То есть, в принципе, дополняет любовью и радость, мы балансируем нижнюю чакру сексуальной. Все верно, да. А теперь 3D-восьмерка. Теперь мы эту восьмерку замиксуем себе в другой плоскости. Поднимаем энергию двумя руками, пропускаем через сердце, наполняя любовью, пропускаем через голову, наполняя радостью, опускаем вниз, снова наполняем любовью через сердце. И еще И раз, раз только становится. громко. 3D-восьмерка. Крутим энергию двумя руками в другой плоскости. Поднимаем энергию, пропускаем ее через сердце, наполняя любовью, пропускаем через голову, наполняя радостью. Снова через сердце наполняя любовью. Миксуем ее, задерживаем дыхание. Поднимаемся снова с через сердце, наполняя любовью. Через голову наполняя радостью, задерживаем дыхание. И опускаем через сердце, наполняя любовью вниз. И так делаем несколько раз. Люди, после вот этого задания прошу вас, не пишите списки радости, потому что потом меня замучите, чтобы я вам их отменила. И списки желаний, не только радости и желаний. Они случаются слишком быстро, что потом вы думаете, боже, что я зажелал, зачем? Просто когда все сразу желания наваливаются, Мозг не может это переварить. Да, Иль. Еще что ты осознала в этом опыте? В этом опыте, когда все желания сошлись в одной точке и сразу исполнились, одновременно я осознала, что я ну, как бы не готова к ним, ко всем здесь и сейчас и сразу. Просто написать целый листик, который сразу сбылся за 15 минут, причем все. Для меня это было шоковое состояние, до сих пор отойти не могу. Ну, по факту то, что мы... По факту мы... надо наслаждаться вот тем, что сейчас есть, а не желать эти желания от ума. Практика закончена. Поделитесь кто что чувствует. Я думаю, нам надо пустить кислороды в пространство. Тепло вокруг себя. Но не потому, что жарко. Окошко мы открыли. А потому, что энергия, да, чувствуется, только она прямо мне. Еще раз благодарность Александру Брат за эту практику, что передал нам ее. Александр Брат Брат. практика железной рубашка». Он адаптировал ее и на своих программах проводит. И мы сейчас с вами, благодаря этой возможности, практикуем. Кто что еще почувствовал? Я Потому что она очень мощно запускает энергетику, включает состояние. И ее круто использовать, когда нужно на что-то сгенерить, да, какой-то важный день, нужно себя привести в ресурс, нужна выдержка. Только я вас это предупреждаю, это... больше одного желания не загадывайте, вам плачевно будет потом. Закрутила. Алена, ты начала говорить? Я запись оставлю, ребят, мои любимые, вам всем оставлю запись. Все потом посмотрим еще раз. Я сама буду пересматривать этот эфир, когда Юля уедет. Мне же надо учиться делать еще такие практики. Ну, здорово. Я думаю, мы можем немножко взять... Паузу, И да? На... Чай, кофе-брейк. Да, ты... Так, ребят, мы на кофе-брейк. Сейчас я вам покажу, что у нас есть. Что у нас есть? Мы сейчас будем вот это есть. Ох ты! Это не пицца, это хачапури. Красота. В общем, мы пошли чай пить. Я вас всех целую, люблю. До скорых встреч.